у нас не радует Уезжая С Краснодара На градуснике было 30 градусов И кондиционер у нас не выключался А сейчас 16 градусов Довольно таки уже прохладно Их еще, их еще не делали Сейчас многие уже делают Даже тот сроколочный участок В районе Сердобска Вортищево, Аркадака Там тоже делается ремонт Не знаю, возможно в середине лета Там уже что-то появится Достойно Но только в одном месте Там таких мест очень много Плохих И с удака мы выехали в 4.30 утра. Вот где-то в 24 часа мы были уже... Где мы были? В Аркадаке. А. 24 часа мы были уже в Аркадаке. Там и заночевали стоянку. Вместе с дальнобойщиком. 4 утра встали сегодня сейчас вот 15.36 мы похоже въезжаем в Еран подходит к концу наше путешествие в Крым. За 12 полных дней, не считая дней приезда и отъезда, нам удалось посетить 14 объектов из 21 запланированных нами к посещению достопримечательностей. Не удалось посетить своим ходом плато Айпетри и водопад Ученсу из-за того, что дорога туда в это время была закрыта. Отменили поездку в Никитский ботанический сад и на массандровский винтзавод, но компенсировали их незапланированной поездкой в Феодосии. Конечно, за столь короткое время невозможно охватить большой объем достопримечательностей Крыма. Интересного еще очень много, что подталкивает на подготовку к планированию очередных путешествий. С погодой нам повезло, и единственный дождь, заставший нас на тропе Голицына, Совсем не омрачил наших впечатлений от экскурсий. Температура воды на морских пляжах держалась в районе от 20 до 22 градусов, что вполне приемлемо для большинства мужчин, для женщин немножко прохладно, а для детей самое то. Из воды выходят только с ревом. Море чистейшее. Буквально два дня подряд в Судакской бухте дельфины вместе с чайками показывали нам свою совместную рыбалку, привлекая к себе внимание отдыхающих, которые в это время, наверное, побили рекорд по аренде катамаранов. Свободно от экскурсий и принятия солнечных и морских ван время, гуляли по набережной Судака, где вчерами частенько устраивают небольшие мероприятия или концерты. В районе между набережной и Кипарисовой аллеей в кафе Ханский дворик каждый вечер звучала живая музыка. Симпатичный парк аттракционов привлекает к себе внимание не только детишек, но и взрослых. Здесь можно и с ветерком прокатиться на различных каруселях и взглянуть на окрестности судака с высоты птичьего полета, прокатившись на чертовом колесе. Питались мы как в столовых судака, алушты, так и готовили сами по вечерам. Для этого на кухне у хозяев все, что нужно есть. Обед в столовых обходился нам на двоих по-разному, от 300 до 700 рублей. Как ни странно, дешевле всего получалось столовой номер один на самой набережной судака. Центральная пробула на улице Кипарисова. Вот так, и столов. Бронировать жилье для нас некомфортно по многим причинам и в наши планы обычно не входит. Подходящее жилье, как правило, в частном секторе мы заранее подбираем на профильных сайтах в интернете, наподобие таких как «хочу на «азур.ру», «куда на море.ру». Так и в этот раз нами было выписано 8 вариантов жилья. На подъезде к месту Звоним, узнаем наличие номеров и фактическую их стоимость. В июне проблем с жильем обычно не бывает. И на третьем звонке мы договариваемся с хозяйкой на 800 рублей в сутки за фактически трехместный номер с удобствами, кондиционером и автостоянкой в 700 метрах от пляжа. В том случае, если мы не договариваемся ни с одним из подготовленных вариантов жилья, мы въезжаем в подходящий нам район и ищем жилье уже на месте. Что собственно и произошло в нашей следующей незапланированной поездке на Зовское море в августе, с которой мы только что вернулись. Но это уже другая история. Итак, поездка в Крым на 16 дней вместе с дорогой нам обошлась в такие цифры. Бензин на дорогу 15 290 рублей. Бензин на поездке по экскурсиям – 2790 рублей. Паром – 4000 рублей. Жилье за 13 суток – 10 10400 рублей. Питание – 11960 рублей. Экскурсии – 2000 рублей. Сувениры и прочие расходы – 5800 рублей. Итого – 52000 рублей. 240 рублей. Что ж, на этом все. Желаем вам удачных и веселых путешествий. Всем пока и до новых встреч.